Одна восьмая нижней сетки, дорогие друзья Тесты киллз против колд катс И это карта инферно Ножи, поножовщина и так далее Так, одну секундочку Все. Я здесь и поножовщина как-то обычно все таки на меду проходит, а не на точке А Но как бы ладно, окей Почему бы и нет Один в один. Гусь. Гусь-сутенер. Какие же они себе поставили вообще жесткие, слушай. Гусь-сутенер. Гусь-сутенер. Проход в ноги. Сатана, черт. о <смех> Клинк выигрывает, дорогие друзья, по ножовщину и, соответственно, Тейст Киллс начинает в обороне. Составы на ваших экранах: Клинк, чегевара Мак, три семерки и Шоев за коллектив, э, коллектив Тест и киллз". и проход в ноги Сатана, черт, Изи Роллер и Гусь сутенер за Колд Кадз. Честно скажу, я очень рад, что Изи Роллер не поменял свой никнейм, потому что когда я думал... Э, Какая команда где находится? Я именно по его никнейму ориентировался. О, хорошее начало! Слушай, дорогие друзья. Замеча... Замечательное начало. Густя Тюнер взрывает три семерки, но там уже от команды атаки почти ничего не осталось. Сатана минус Че ну хотя бы бомбу поставят. Хотя бы. Гуся в духовку. Уй, сутенёр, да черт, черт накрашенный. Ну, я уж не знаю, конечно, накрашенный он или не накрашенный. Это проверять меня как-то не тянет, но может и такое быть. В принципе, 21 век на дворе, да? Ну, смотри, какой-то отвлекающий маневр сейчас пытался сделать Сатана. Понимая, что там будут дефать бомбу Даталова, она же стоит э, в закрытую. Ему с кафеля будет, в общем-то, не видно дефающего человека. Он все равно, несмотря на это, открывался с хелпы и пытался... Я не знаю, что он там пытался сделать. Но 1-0 в пользу команды Taste Kills. Маг в прошлой игре тоже играл. Да, абсолютно верно. Маг играл в прошлой игре за команду Пенсионеры, поэтому я вот очень сильно и поинтересовался, а что так можно, что ли, было? Вот это наклонил. Я по-другому даже сказать не могу. 2-0. Гоу-гоу тесте, надо душить гуся. По пацанским традициям. Ну да, мы пацаны простые, видим гуся душим. <laughs> Хорошего стрима, Саня, Димон, спасибо большое. Тебе приятного просмотра. <laughs> и что, дорогие мои друзья? Первый девайс на раунд. У нас первый девайс на раунд благодаря поставленной бомбе в пистолетке. Хоть что-то сатана полезное для своей команды сделал Выиграть не выиграл, но хотя бы девайс им принес А вот теперь, кстати, делает интрифраг, забирая клинка Черт, минус 777, причем еще так Черт, надо вот именно так произносить его никнейм Проход в ноги совершен против Че Гевара Изи еще кого-то там успел забрать Шоева, кажется а, Ну и Мак последний Тут как-то очень мало перспективно смотрится позиция а, Мака при всем уважении, он стрелок отменный. Мы это поняли еще по предыдущей карте. Но как-то вот с трудом мне представляется, что это эйс. Даже более того, с трудом мне представляется, что это хотя бы два минуса. Оказывается, даже и одного не будет. 2-1. Голос Сани, это восьмое чудо света Вай-вай-вай Вай-вай-вай Так, подожди, Радон написал Салиев взаимно Я не вижу нидейма Салиев А, все, вижу, Шагбос Салиев, все, понял Господи Я думаю, с кем это он поздоровался Гусь-сутенер Минус клинк, Шоев забирает гуся И душит его Просто Проходил через яму, увидел гуся, решил придушить его Сатана минус Че Гевара, Мак минус Сатана. Опять же, очередной размен. Бомба установлена на споте Айзи, роллер показывает нам, что такое паркур, а черт тем временем взрывает Мака. Шоев остается один, и у Шоева полный лайфбар, но Шоев не имеет дефьюз китов, поэтому Шоев имеет хорошую идею убежать. В принципе, это хорошая идея, действительно, потому что объективно ради чего идти пытаться тащить, я даже не знаю. Так что 2-2. Я мультиметром в, за... в розетку залез? Конор, приветствую. Ну и как? Мне кажется, практически все люди... Ну, не практически все, ладно, но... Большинство, наверное, мужчин все-таки так или иначе в розетку лазили мультиметром. Значит, не страшно. Не ударит же ведь. Что его уже не остановить, говорит, он душит. Где это играют, я не понимаю. Это играют на КВ-сервере проекта «Новые патриоты». Накидывается флешка, под нее такой клинк, бац, минус изи на отличное начало раунда. Попытка разменяться от игроков атаки отсутствует, в принципе, как явление. Там проход в ноги, но решил он сделать проход в ноги на точке А. Я вообще не знаю, зачем тесты Киллз»? А, простите, Cold Cuts, зачем они сейчас вообще бегают на точку Б, когда у них на споте А каждый раунд все очень замечательно. Да и бегали бы дальше на точку А. Че им этот спот Б? Ну, если они его умеют забирать хорошо, ну, или хотя бы умеют забирать, может и не очень хорошо, но умеют. Зачем эксперименты со спотом Б какие-то проводить? Не понял. Не понял вообще. Сатана. Один в три. А где он? Подожди. А, нету? Не понял. А сатана-то что, он вылетал, что ли, или завис? Эй, сатана. Вылетал, по ходу дела? Ах, предатель, чертов! Кинул свою команду. 3-2, дорогие друзья. Мне так кажется, что Саня каждое утро выпивает по 20 сырых переперильных яиц. Голос каждый день одинаковый на протяжении двух лет. Да не, на самом деле это просто микрофон, и я уже два года не менял. <laughs> просто хорошо настроенный микрофон. Ну и микшер хороший. Ну и микрофон хороший, опять же. Ну и, нет, ну яйца не пью, честно скажу, да. Я слышал, что это типа как-то помогает, но не прибегал к этим. Okay. А, перестрелочка! Проход в ноги засчитан к клинку. Три семерки, один в два. Рабочая, кстати, позиция, 100 хп Есть калаш, есть дефьюз киты Дым немного мешает Но наш герой справляется 27 хп, правда, остается Флешка за спину, хаешка, кстати, тоже Оп, неожиданное появление на локаторе Три семерки, гусь-сутенер Забирает такие три семерочки И три-три Ну, какой-то пот нарисовался, хотя я думаю, что Фото не было, по идее Чуб говорит, один в розетку, <смех> второй на ведь. <наслюнявить. смех> Какой коварный. Ну вообще не надо такие штуки рекомендовать. Вдруг вот кто-то незнающий реально так сделает, слушай. Как ты потом будешь с этим жить? Александр и без яиц. Не-не-не, с яйцами. Ну, ну как свои на месте, это понятно. Я аж про перепелиные говорю. Перепелинах у меня нет. 3 в четыре Атака каким-то образом Опять же занимает точку Б Вот, ну любят они на Б ходить У них получается ходить на А, но любят они ходить на Б Вот, что поделать Шоев со По снайперской винтовкой, промах и труп Минус от Изи Роллера, 4-3 Я, говорит, знаю, думаю Что Конор знает, что надо Что можно слюнявить а, -а, -а. а что нельзя слюнявить, боже мой Ну, вообще, кстати, в жизни Очень важное знание Такое, вот Важно очень понимать, что можно слюнявить А что нельзя Ведь действительно не все можно слюнявить В этой жизни Ну я вообще реально не удивлюсь Что есть такие люди, которые реально Могут додуматься так сделать Просто чисто хотя бы в прикол Три семерочки, минус черт, стана разменный, минус бомба устанавливается при равных ситуациях 3 в 3 и при занятой точке А. Ну вот, кстати, опять А. Пистолеты и снайперская винтовка. Интересный очень ретейк. Непонятно, правда, почему у всех пистолеты, а у клинка снайперская винтовка. Чего от нее толку, вопрос вот спрашивается. Клинка от 100 хп уже остается 61, но здесь главное просто не лезть, да и как бы раунд закончится по идее сам собой. Стана минус чегевара есть информация, где находился снайпер обороны, но снайпер обороны там уже след простыл. Он давным-давно отогревается в яме э, со своей снайперской винтовкой в обнимку. Ну а счет тем временем становится 5-3. Кстати, прошу обратить внимание, там 133 пинк только что был у прохода в ноги. 103 у Шоева. То есть далеко не у всех все хорошо с соединением. <с у меня родные спят, я после слов у меня не есть Как захохотал <cast> <blanly> <smans> <smans> <говор> Да, да, да, кстати Твой точняк вообще Просто точняк, звезда, слушай Огонь, вообще, вот это сказанул Прям просто 5 баллов, действительно Я Конор, и я проверю, как это работает На самом деле И просто в розетку языком Вместе с щупами сразу С головой туда просто 380 себе в задницу Дорогие друзья, Easy Roller остается один. Простите, что я опять куда-то абстрагировался от матча. Так бывает, когда в чате что-то смешное обсуждается. Ну, в чате обсуждается что-то смешное. На самом деле часто я стараюсь сдерживаться, но иногда хочется вместе с ребятами тоже пошутить. Но Easy Roller 79 э, хп. один в 3. Если, наверное, Чегевара это не так страшно, да, тут хоть и хедшот, но вообще как бы у него 4 хп было То вот все остальные соперники это уже пострашнее и закончилось это все, как вы видите, не очень лицеприятно для игрока атаки 5-4 Пойду проверю, работает ли щуп на фазе с моим языком <с> Жестко Допио, привет Разница в раунд, и атака при этом, кстати, в этот раунд доминирует над оппонентами. Это интересно и достаточно важно. Важно понимать, что вторая половина для Cold Cuts будет за сильную сторону. И если они доминируют даже по ходу первой, то во второй, в общем-то, проблем по идее. Должно быть попроще. Вот по идее должно быть попроще, проблем поменьше. Что, не знаю, сойдется ли так э, небосвод не и звезды на нем. Но, может, и нет. Сатана, кстати, смотри, а сатанел вообще. Развалил просто первого, развалил второго. Проходка в КТ-респаун успешная. зероллер минус мак. А Шоев-то где? А Шоев что-то вообще под фонарем забыл. У него там свой движ какой-то. Но я помню, что Нольчика всегда говорила, что Шоев все матчи покупает. И, видимо, опять... Единственный матч, короче, который Шоев не покупал, это матч Tasty Kills против Штыкмастер, где Tasty Kills выиграли. Все остальные <соединяя> Шоев покупал поражение для своей команды. Ой, а что и Захара? Захар улетел на 5 минут. <соединяя> Шоев. <соединяя> а он до сих пор еще стоит просто там. Все с первой половины стоит, душит. Вернее, с первого раунда или со второго, с какого-то. Ну что, Б захвачена командой Cold Cuts. Сатана и Иизи отстрелялись по клинку и Че Геваре. Мак и три семерки. О, три семерки, кстати, А и Шоев тут даже. А я вот, кстати, не ожидал совсем, что Шоев будет здесь. А он еще его как наваливает-то, слушай. Зайти на точку Б не всегда достаточно, да? Стана минус шойф, маг минус... Та-та-та-та-та-та. The bomb has been defused, дорогие друзья. 6-5, ретейк. Ретейк оформлен. Мои поздравления. Лиха беда начала, как говорится. Ну, так или иначе, во второй половине я считаю, что все-таки колдкадз смогут переломить ход в свою сторону. Но это только лишь мое мнение. Далеко не факт, что это... Действительно будет иметь место Тест и киллз, на удивление, с не самой слабой командой Сейчас демонстрируют себя с лучшей стороны Потому что, ну, все их предыдущие матчи, которые мы с вами смотрели А их так на секундочку было 5, Из которых они выиграли так на секундочку всего один Ну, говорят о том, что, в общем-то, команда Чуть-чуть ниже серединки но сейчас они разыгрывают так смело, весьма и уверенно, как будто бы это точно-точно прям средничковая команда. Развалили всех игроков атаки, при этом потеряв всего одного игрока обороны. По-моему, изумительный раунд для теста киллз. С экономической точки зрения, да и в целом. Мое почтение, как говорит, 6-6. Пусть КС посмотрит, насладиться трансляцией. Это ты про Захара? Ну да, а то ему все очень хотелось, чтобы его забанили. Но даже тут не получилось. Его не забанили, а замутили. У его такая тактика. Он в итоге будет в списке с победителями. Ай, слушай, Нолечка. Очень интересная страта, кстати. Смотрю тебя уже не первый год, но в чате пишу, наверное, впервые. Буду теперь чаще киркать письма. Ну да, я, кстати, до этого от тебя сообщений не видел. Ты смотрел Джо-Джо? Нет, увы, без понятия, что это такое. Но вы меня допио просветите, чтобы я знал в следующий раз, что это такое. Не успел сказать, что чегевар открывается с библиотеки Но быстро очень уж его убили Клинк со снайперской винтовкой Один в три И, ну, вы видите, да Газ в пол и побежал То есть это совсем ни разу не клатч И совсем ни разу даже не попытка заклачить этот раунд Это аниме А, все, я понял Тогда логично, что я не знаю Потому что аниме я, в принципе, не очень увлекаюсь Ну, то есть как не очень увлекаюсь Вообще не увлекаюсь Единственное аниме, которое я в своей жизни, наверное, смотрел Ну ладно, может быть, их было парочку Но название я называть не буду, а то Просто просто не буду называть название так и все. Да это старое аниме, тем более все Смотри, клинка, кстати, побежали искать Но не найдут, не найдут Он, смотри, у нас на жорточку присел аккуратненько И попробую его вот Просканирую здесь у Захара все впереди Идет к цели ну, да, слушай, Дамуту он уже как бы дорос Так, глядишь, скоро и до бана дорастет Разница в раунд, дорогие друзья Она практически всю первую половину держится И абсолютно никуда не разбегается, да? То есть, а ребята идут либо нога в ногу Либо с разницей в один матчпоинт Никто не хочет врываться вперед Такая какая-то дружеская атмосфера, видимо, в этом матче царит Проход в ноги. Слишком далеко находился, но клинку в ноги, тем не менее, прошел. Шоев забирает стану. Черт! Минус Шоев. И следом минус Макози. Роллер 3-семерки убивает чегевара на б Последний. Любимая, кстати, позиция Медитатора. 8-6. Первая половина остается за колд-катс. По сути, атака выигрывает первую половину. И это тревожный звоночек для обороны. Конечно же, не смертельно. Но... Неприятно, я думаю И надо нам аниме Согласен, Андрюх, согласен Какая речь <laughs> Не, Паш, не надо Мы тут это, не сторонники Хотя вы можете с Володей уединиться где-нибудь С Володей Козыревым Он у нас очень большой любитель аниме Ну, в хорошем смысле слова Он любит только всякие вот эти там и, короче вот, Только такое взрослое аниме еще он заказывал мне игр на прохождение Просто миллиард и все хентай За что Володя вообще отдельное место в аду уже уготовлено Володя, и короче Я надеюсь, что если мы с тобой помрем То мы по разные стороны баррикад окажемся Ты в аду или я в аду А второй в раю Потому что я тебя буду целую вечность мучить за это Тай, и аниме это разные. Ну, ну, не совсем. Не совсем. Я Из разряда. Это жанр. Ну, <смех> уединяться не хотел бы. Но я думал, просто у вас, у любителей аниме, <смех> это нормально. Уединяться. Мак, последний, дорогие друзья. Что-то вообще как поплыли, да? Все, хаешка финальная. Зафиналила эта хаешка первую половину. Результат 9-6. Ну, или 6-9. Если смотреть слева направо. Лузовый минимум, да, луз-минимум у команды и Kills. Но обычно, конечно, хорошо, когда вы с луз-минимумом заканчиваете первую половину и переходите в сильную сторону, как вот сейчас. То есть, если бы счет был наоборот, 6-9 в пользу Tasty Kills, то реализация луз-минимума была бы гораздо проще для Cold cuts. А вот луз-минимум реализовать с атаки сейчас будет немножко не с руки. Для тебя еще секс-честом приготовлены. Господи, Володя! Поберегите, пожалуйста, моих зрителей. За что бан? Это не бан, это мут. Захар, ты что? Это, это мут. Ты всего лишь 5 минут не мог ничего писать в чате. Про... Помню, против Медитатора играл на фасткапе, он постоянно авик брал. В итоге проиграл микс. Ну, Медитатор, он постоянно играет на авике, в плане того, что он прям как, простите за грубое слово, задрачивает этот девайс. Прям он хочет быть очень хорошим снайпером. И при любой возможности всегда берет АВП и, и, и держит точку Б преимущественно, кстати. Почти на всех картах. Вот чегевару вижу, и как раз чат ушел. Думал играть тоже так. Добрый вечер, медитатор играет. Медитатор нет, медитатор не вышел из группы, к сожалению, к моему величайшему. Кстати, Кнайф вчера услышал, что у тебя ДР 7 декабря 1991 года. Да? Салам всем комментатору отдельный. Мистер Салиев, вам добрейшего вечерочка. Крепкого здоровья и хорошего настроенница. Ну а у нас, наконец-то, стартанула вторая половина. Cold Cuts в обороне. Taste the Kills в атаке. Неплохая хаешка сейчас прилетела на мидл. Но выход в ребра она не остановила. Наоборот, лишь спровоцировав Tasty Kills к проявлению агрессии, дескать, нам не дали постоять в миду. Тогда мы просто возьмем и зайдем, черт возьми, в ребра. <coughs> Простите, дорогие друзья. Клинк минус черт. Это второй минус... Не, не дают даже договаривать В общем, какие, опять же, беспардонные люди Эти игроки, ох уж Ну, никогда не дают мысль до конца договорить То ли мысли слишком Не вовремя приходят, то ли они слишком длинные 10-6 Короче говоря, пистолетка остается за командой Cold Cuts и реализация луз-минимума Для команды Tests Kills ныне становится недоступной У меня 9-го того же года О, так мы с тобой практически прямо отдадим С парочкой дней разницы всего лишь родились Считается ли непрофессионально ходить вместе на атаку, так как видел, как и как нави разделяются, как думаете? Нет, почему? Вполне себе и профессионалы иногда в пятером, в четвером ходят на одну точку, это естественный процесс, это называется масс-атака, так что так нужно делать. Нормально, старички потянулись А то мне в последнее время кажется, что здесь все младше меня в два раза Но таких много Таких много, но как я уже писал у себя в группе ВКонтакте на Новый год Основная моя аудитория находится в интервале от 18 до 34 лет Поэтому, да, и 18-летние, порой, конечно, приходят Но нет, есть люди, которые младше 18 Но даже есть небольшой процент и старше 34 Как-то так Гаймодис вас приветствует Это ведь нижняя сетка? Да, это одна 1,8 нижней сетки Последний матч, точнее, 1-8 нижней сетки, а точнее, он единственный, потому что заправка снялись с турнира. И, короче, да, они должны были играть еще один матч, который мы как раз должны были с вами сегодня смотреть, но не получится уже. Не будет этого матча. А не стак... Не, стак это когда мы сидим, типа, пятеркой на одной точке. А он спрашивает в атаку. А, не, подожди, считается ли непрофессионально ходить Вместе на атаку Подожди, тут вопрос как бы Вместе на атаку, в смысле То есть всей команды атаковать или Всей команды идти пушить соперников? Вот тут, тут сложно очень, непонятно Но когда все на одной точке Но именно сидят, когда оборона сидит на одной точке Это стак Такой, ну, Такое как бы, опять же, не совсем, наверное, понятно Он в уже 45 Он тоже заходит по 200 рублей кидает я за тейсты, нужно вперед Мистер Салиев, ну пока шансов маловато В сильной стороне от ней отыграли еще более-менее удовлетворительно Во второй пока приходится немножко потеть Причем, когда я говорю немножко потеть Я преуменьшаю очень сильно Сатана, даблкил, но проходит игроки атаки на точку Б И даже устал... устанавливают на ней бомбу Ну ретейка не избежать, при этом еще и в большинстве для игроков обороны при наличии Дефьюз китов, в целом, этот ретейк, ну, должен как-то быть более-менее нереализуем. Низероллер минус Шоев. Там как бы просто черт. Там как бы просто черт есть, который сделал 2 килла. Все, Дефьюз 13-6. Сомневаюсь, что ему 45. Да не, вы чё, 3, не 45. Привет из Нукуса, комментатор топ. Турдимурат, приветствую. Спасибо большое. Очень рад, что вам нравится мое творчество. Ну, полетели дальше. Че? Мы пока что планомерно видим, что Шоев и три семерки во второй половине не желают никого убивать. Пытаются сыграть максимально не кроваво, Не хотят обогрить свои руки. Э, этот, как кровью своих соперников. Ну, похвальная, наверное, тема с одной стороны Но только с одной стороны Подсадка в дом у нас есть даже Вот смотри, Тейст и еще и а, мутят какие-то стратки Мака засадили в дом Но есть ли в этом толк? Вопрос, дорогие друзья Ребра, кстати, отданы Играть в, в отдачу ребер, мне кажется, опасная достаточно стратегия Хоть один человек как-то на полу полупассиве Но должен ее просматривать Ну, ребра все-таки это развязка на шорт и на 20 На, на 20 на зелень, простите, давайте я так скажу и эти проходы нужно, ну, максимально хорошо просматривать. Проход в ноги, минус 3 семерки, ретейк 2 в 2. Начали колдкатс допускать своих соперников до постановки бомбы и тем самым рискуют. Ну, да, гусь-сутенер. Не самая хорошая флешечка и, что самое главное, не самая тайминговая. Проход, проход, проход... на себе. Бля, какой он жесткий. Ну, к сожалению, не удается забрать мака, 40 хп у него остается и 13-7. Все-таки борьба навязывается. О, Гай Гаймодис, да, я так понимаю, это от вас сейчас донатик, да, прилетел. Если я... Если я правильно понял, то план, конечно, идеальный. <с> Спасибо вам большое, уважаемый вы мой. От души. Снова Шоев. Куся душнул, говорит. Ну так, разик просто. Пока никто не видит. Сбегал до ямы, быстренько подушил. И дальше играть. Вот опять же, отдача ребер. Изи роллер минус клинк. Мак минус изи роллер. Разменялись. Ну, размен... Наверное, для атаки здесь скорее более выгодные, чем для обороны. Так что тут как-то надо все-таки потрезвее подходить к этой ситуации. Размены хорошо. Ну, когда вас больше, размены это хорошо. Ну, либо же, когда вы атакуете. Оп. Вот, опять же, очередной размен. И гусь-сутенер. Кидать донаты сразу на карту. Залог потерь комиссии. Да. Да. Наглые донейшены, всякие аллерцы не получают. Деньги за ни за что. Это да, тем более они сейчас еще и комиссию подняли, за разы До 10% Вообще просто мерзкие сволочи И так там все просто обдирают Закидываешь тебе какие-нибудь 100 рублей И тебе приходит хрен знает сколько после вычетов всех комиссий Слишком жестко А так они еще и комиссии больше делают, уродцы Жена двойню родила, кот в ответ ничего раздашь Ну для котов нормальное явление, конечно Итак, забегалочки, забегалочки, забегалочки на что? На точку А, наверное, да? Опять, конечно, опять отпущены ребра Короче, колдкадз по ходу дела не доезжают немного до того, что стратегию, которую они каждый раунд пытаются применить не Невыигрышная от слова полностью Ну нельзя отдавать ребра, хоть один человек, опять же, повторюсь, там где-то в арке должен сидеть и контролировать хотя бы зелень Отдается очень важная перемычка, вот это вот Самое главное, двадцатка пофигу вот сюда может забежать игрок атаки. Вот это как раз гораздо хуже. Сатана минус маг. 3 в 2. Оборона в меньшинстве. Шоев забирает черта. И сатану тоже забирают. Короче, ретейков не будет. В общем, оборона играет, на мой взгляд, не самый правильный Counter-Strike. Но это их право, они вправе абсолютно на процентов вольны делать так, как считают нужным. А где кнопка доната? А там в описании ссылка есть. Я, может, пропустил, но ты не ответил Ой, не ответил, я не увидел вашего сообщения, мистер Салиев Будет еще катка, да Ну, вообще, она должна быть в 21.00 Но, учитывая, что у нас игры немного сместились Из-за задержки первой пары И второй Ну, вторая немножко задержалась, но первая сильно задержалась Вот Ну, будет, да, третья игра Это работяги будут играть против победителя вот этой пары Шоев Че Гевара. ну, снова точку А, короче, просто захватывают. Вот что бывает, когда вы понимаете, что у вашего соперника точка А это нулевая точка, которую он не может нормально удерживать. И просто из раунда в раунд. Да, туда раш на Б. Ой, раш на А. Раш на А. Раш на А. И все. И без вариантов. Простите, дамы и господа. Ну что, ретейк, ретейк, ну тут 4 и 4 хп. Пац, это изи а Че Гевара с 4 хп уже в любом случае, даже если погибнет, раунд-то выиграет так или иначе. Но он погибнет тоже в любом случае, конечно. Бам. Но это уже 13-10. Камбэк, как у нас там писали, да, камбэк из Рил. Он же камбэк Израиль. В работягах Рамиль. Ой, по-моему, Рамиль везде. Сто людей на эфире. Ну, Елена, бывает и поболе. Но всех всю сотню обнял, ребят. Всю сотню обнял. Я в нолечке. Вот ты, боже мой. Глаза бы мои такого не видели. Ребят, ну что, вы бы хоть уединились. А то вон там Володя с Пашей не стали уединя... уединяться. Ну, тогда, может быть, вы лучше уединитесь. Во. А вот это уже от э, мистера Салиева. По всей видимости, опять же, прямой донат на карту. Спасибчики вам большое. Проход в ноги, гусь-сутенер. По минусу Мак Чигевара ответные фраги, но черт забирает Чигевару. Тем самым все-таки сохраняет преимущество на минус от Сатаны по трем семеркам. Мак последний. Ну, наконец-то, колд-катс спустя сколько? Раунда 3, наверное, или 4 приблизились хотя бы к возможной победе в раунде. Повторюсь, только приблизились, потому что Сатана погиб. Мак может перестрелять и черта, и изи-роллера. Тут вопрос, конечно, в позициях. Где у них встреча произойдет? До конца за тест пишет мистер Салиев. Вот его сообщение. Только сейчас дошло. Странно, что с запозданием. А следующая карта, кстати говоря, дорогие друзья, Тускан. Тускан. Моя любимая карта сегодня будет завершать вечер. Бац! Почти. Был близок. К сожалению, не попал в соперника. Но там мог быть хороший ваншот. Тогда там уже надо было бы бояться за изи-роллера. Но, как вы знаете, так не работает. Это не всегда бывает, да? Что можно прийти и дать два ваншота и легко затащить раунд. Соперник все-таки порой коварный. Занимает позиции неудобные. Иногда еще и стоит в закрытую. И в таком случае сделать ничего не поется. А, все, инсайдерская информация. Если Cold Cuts выиграют, то мы с, с вами смотрим э -э, Тускан. Если Taste the Kills выигрывают, тогда мы смотрим с вами The Dust 2. Э -э, но пока что ближе мы к Тускану все-таки. При всем уважении к команде Taste the Kills, ну, они еще могут выиграть. Они могут, я думаю. Черт! Блин, не успел даже включить. Просто какой-то. Какое-то непонятное миссилово сейчас произошло на точке «Б». Дошли до кафеля. Кто-то в сайде умер. Кто-то на кафеле умер. Кто-то даже вообще до банана там еле добежал. Какой-то хаотичный раунд от тесты и И вот здесь тоже я бы сказал. А зачем вообще и для каких целей они решили пойти на э, точку «Б»? Ну, у них столько раундов на «А» зашло. Я бы на их месте вообще забыл, что на «Инферно» в принципе есть точка «Б». Открыл бы карту сверху Вот так вот И просто сделал бы вот так красиво Вот, вот так бы сделал И только так и играл бы Все П им в принципе не нужна Ну сейчас уж конечно да С пистолетами теперь что разыгрывать На что можно надеяться играя с пистолетами Приблизительно ситуацию 4 в 2 Ну три семерки Гуся застрелил Задушил Точнее гуся Смотри сначала шоев Все у нас гуся душил Теперь три э, семерки Подхватил эстафету Минус 3 семерки. Маг последний. 50 хп. Кстати, хорошая позиция для вот этого самого минуса. Ну и девайс. Смотрите, предыдущий раунд не был затащен. Может, будет этот? Ну, снова нет, к моему величайшему сожалению. Поздравляю команду Taste Kills с почетным седьмым. Ладно, не очень почетным, но все-таки с седьмым заслуженным местом. И у нас уже, напомню вам, десятое место за командой Real Gangsters, девятое за э, Штыкмастер, восьмое команда Заправка, седьмое команда Taste the Kills, шестое команда Пенсионеры. Вот. И в следующем матче узнаем пятое место. Это будут либо Работяги, либо Cold Cuts, потому что их матч на карте Тускан мы с вами увидим через несколько минут.